Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, а, мы с вами, короче, в прошлой серии, значит, а, зачистили, зачистили а, депо, вот, но смотрите, там все равно появились, короче, бандиты. Вы в комментах написали, что, а, в принципе, а, депо это... Очень забагованное место в игре, короче. Там, собственно, там постоянно-постоянно, а, бесконечно а, респавнятся враги, вот, респавнятся, короче, эти бандиты, и смысла их убивать постоянно нет. Вот, потому что они будут бесконечно-бесконечно там появляться. Также там а, во время боя, короче... Может пропадать оружие, мы, в принципе, в прошлой серии с этим столкнулись, вот, у нас пропало оружие, там... что-то я там бегал-бегал, короче, и оно появилось, вот. Собственно, короче, мы а, забиваем хрен на депо, вот, мы, в принципе, выполнили а, то, что нам нужно было, вот, и получили севу, получили севу, короче, комбинезон, а, наконец-то, наконец-то, нормальная, <клес> нормальная броня, вот. А, только надо посмотреть ее в деле. Так, также а, кто помнит, я, короче, поставил себе минус 6 радиации и поставил себе плюс 20 а, веса. О, кровотечей, кровотечение, да, кровотечение. Окей. А, так, погоди. Леха. Так, погоди. А, это.. Я тут все, да, я все в прошлой серии подготовил. Поэтому, поэтому мы с вами отправляемся, короче, по сюжетке вот сюда, собственно. А, получать у диггеров информацию о клыке. Ну, выдвигаемся. Также мы попали, короче, с вами в, а, под выброс. Вот, спрятались. Только странно, странно, почему а народ, короче, вот этот весь, который сидел здесь... Он был, короче, на улице, вот. А, погоди, погоди, погоди, погоди. А, я пойду через тебя с проводником. А, почему на народ сидел на улице при выбросе, короче, и, и никто не умер? Почему именно я один я должен, короче, прятаться в этот а куда-то там? Вот. Так куда можешь меня отвезти? Так, так, так, так, барахолка, рыбацкий утр, э, блокпост приемник, да, наверное? Да, наверное, блокпост приемник. И оттуда, оттуда мы с вами отправимся, короче, искать диггеров и узнавать у них информацию о Клыке. А, Друге Стрелка. Клык же был, короче, в отряде Стрелка, насколько я помню. Вот, там, по-моему, был... Бляха, я уже не помню, кто там был. Там был стрелок, э -э, клык, доктор, по-моему. Еще какие-то там были. Еще какие-то там были э -э, в группе сталкера. Ну, что расскажешь? Так, вот это я заберу, потому что он пригодится. Ну, рассказывай, давай. Так, э -э -э, ну как? Слушаю тебя. Именно пистолет ну бляха я не буду искать там именные пистолеты вот это все пойдем короче по сюжетке пойдем по сюжетке вот а дальше там посмотрим уже будем выполнять а, побочные тоже квесты но ну что ты меня не горит тут вот это вот. искать короче пистолет это слишком неинтересно неинтересно вот хочется знаешь так, дополнительно если задание хочется какое-нибудь интересное задание такое вот знаешь а... Кто нибудь эти ага. плоть плоть там ходит тихо там. тихо там вот эти вот а, зеленые вот эти свечения может быть там есть артефакты я не знаю Давайте залезем, проверим. Ой, сурьи, сурьи, мосурьи. Возможно, есть как бляха, бляха, бляха. Возможно, есть какой-нибудь. Э... Да, о, смотри, артефакты есть. Хорошо. А ты смотри, короче, оно, она а, а, оно это вроде как изначально не тратило мне жизни, короче, да, хп, а потом как-то бац просто моментально, моментально просто мне все хп это. Так, ладно, надо аккуратно, надо аккуратно, спокойно, Леха, да в смысле? Как мне туда пройти? Как пройти? Где мой болт? Где мой болт? Как мне туда пройти? Да в смысле? Я вот кидаю, здесь ничего нет. аккуратно, на бляха со смысле. Я вот кидаю, а почему не срабатывает-то? Почему не срабатывает? Я хочу эти артефакты, там, там целые две штуки, я хочу эти, артефакты взять. Так Вот. аккуратно под ноги под ноги кидаю аккуратно тихо тихо аккуратно спокойно Аптечка. бляха прям в воде прям в этой воде Колбасой, колбасой, батоном лечимся Так, это я забрал Хорошо Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо-тихо тихо. тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, тихо, тихо. Сохраняйся, я сейчас все аптечки, короче, потрачу здесь Отлично Без резких движений, без резких движений Все, отлично Так, чувак здесь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 Вот прям, да ёпте. Беги, беги-то оттуда, беги. Фу, бляха. <смех> У меня ни аптечек, ничего нет. Надо побыры, короче, побыры сейчас это. Так, так. Погнали. Раз. два, Трис. Да ёпте мать, а! Задрало. я туда... Я кинул этот сраный болт, почему она не сработала? Что за бред-то, бляха? Вот бляха заморочился-то, пти мать, вот поперся то Вот как ты... Всё. Вали, вали, вали. Так, а что я хоть взял-то? Химический ожог. Здоровье плюс два. Да это, это продам все. Это жесть, просто жесть. Надеюсь, ни аптечек, ничего нет. Мне нужны аптечки теперь. Что за место камаз? Камаз зарытый. Здесь ничего нет. А я думал, нифига себе да, спуск вниз. Да автомат мне выбери. Бляха, здесь, наверное, тоже что-то есть, но... но... У меня, бляха, опасно лезть туда. Не, вроде ничего нет. Вроде ничего нет, так ладно. Немножко затарились, короче, это продадим. А, я думал там эти враги. А это точка показана, что. А да ладно, все убиты, что ли? Отличная аптечка. Отличная аптечка. а где воюют а вот свобода короче с бандитами воюют получается так и что получить информацию от диггера посланника это где ух ты туда отправился клык ладно сейчас я здесь еще пошманаю ехать зачем мне вот Трудно пистолетов вот мне вот, Не так как на Мне что-нибудь интересное дайте. Так, ладно. Погнали э -э, дигера посланника искать. Что-то мне подсказывает, что он тоже мертвый. Хотя, а нет, смотри, живой вроде на карте показан. Так туда пока соваться не буду. Почти у цели. Сидит. Сидит, бляха. Э! Осторожно, мужик, тут Я... собак дофига. На камне быстро лезь. Блеха, бляха, бляха, бляха. Убить слепых псов. Мутанты. Мутанты. Огонь, огонь! Где где они, где они? Пошли да. вон, шафки недоделанные. Да в смысле ты меня скидываешь? Это да, да что Стоит, стоит, стоит, стоит, стоит, стоит, Тихо, стоит, стоит, стоит, стоит, стоит, стоит, Фу, фу, фу, сволочи! Отстаньте от меня! <свят> фу, фу, фу. Я перезаряжаюсь быстрее! Дурачье, нас так просто не возьмешь! Болт а вам ржавый! А то! Только ты опасно тут бегаешь, бляха по этому меня! Я Васян, будем знакомы! Эх, ну ты только прикинь.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 Я деньги принял, а тебе придется еще своим дрыгалками дочапать до тайника в обрезе трубы. И сколько мне это, 500? Что там лежит? Флешка с данными о дульном тормозе для пистолета. Ха! Давай. Так, уничтожить... Так, а где то тайник он говорил? Колян инфу скинул, что квел и прячет. Это вот это? Колян. Его Васян же зовут, нет? <звук> Васян. Так, а где ты не сказал? Я что-то блеха пропустил все. С этим дульным тормозом. Или это ему, Колян сказал? Ладно, отправимся туда, да? Так, ну, собственно, отправиться э, за клыком в темную долину. Но, но, я не был, знаете, где еще, я не был здесь. В принципе. Сюда вот я не знаю, я, наверное, не пойду. А, деньги я принял. А, вот. Вот. Вот. Вот сюда мне надо. За флешкой. Так, окей. Слушаю тебя. Хорошо. Ну, значит, получается, короче, мы сейчас сходим вот сюда. И отсюда отправимся вот сюда. Забрать, короче, флешку Так, где они там воюют? Где-то где недалеко, я слышу Свобода, вроде как, она нейтрально ко мне относится идеи не должны они меня это не стрелять. Так, это я все заберу. А и патроны для дробаша я не буду брать. Ну, если попадаться там что-то будет, то, может возьму. А так. Не так их нормально. Так, вот сюда. аномалия. Может что-то есть? Хотя, навряд ли здесь что-то есть, потому что здесь вон, сталкеры обосновались, они уже, наверное, все почистили здесь. Давайте посмотрим, что у них здесь за привал. Здорово, брат! Здорово. Так, вот здесь по-любому что-то вкусности есть какие-то. Водка. Окей, водка. А я здесь сейчас... Ладно, водку сюда. Это так. Я сейчас здесь немножко оставлю припасов. А, в принципе, все. <с hysteria> водку и гранату одну. Так. Привет, брат! Здорово. Что-то интересует. Что это за место? Этот парень барахолка, а мы на ней, соответственно, барахольщики. Торгуем по малеху, чем бог послал. Правда, скажу тебе, товар у нас, днем по большей части откровенное барахло. Зато хоть мы и не на войне, а не на волне, но барахты все еще вполне бодро. А ты что, торговать пришел или так? С ты барахты? Так, чем торгуешь? Значит, с таким хламом, что в крайний раз нарыл, то и продаю. Ну и по мелочи там, что наменялось. Все-таки в зоне бартер великая сила. А, ты здесь единственный торговец? Да нет, конечно, тут и другие ребята приторговывают. Просто у нас правило есть. Крупные сделки только после захода солнца. Так-то днем один я торгую. У меня и товар недорогой, и немного его. А вот по ночам здесь самая жизнь начинается. Товар уже идет совсем другой. Да и народ по становится. Не боишься налетов бандитов? Боюсь, конечно. А что делать? Жить ведь как-то надо. Правда, осторожности мы уже научены. Днем у нас одна мелочевка на прилавках, чтобы лишнего внимания не привлекать. И то стараемся особо не шевелиться и поменьше дышать. Знаешь, бережного Бога бережет. Я Ладно, пока ничего не бывает. Погоди, он, торга... он торгаш, он торгует. Пять косарей у него всего. И давайте так, 20 килограмм я это оставляю. Так, вот это я хочу продать. Сколько? Две, да? А ровно пять, короче. Все, давай мне свои бабки, и я пошел. Ветра, и я пошел. Что скажешь? договор Так. Понятно. Это обычный. Обычный сталкер. Так, а ты еще у нас.. Наемник. Слушай, мужик, жизнь не такая плохая штука. Насчет свежака. Какого свежака? Да, смотри, какая с Ютуйовина. Свежак, он из нашей дигерской братней. Должен был принести мне свой старый КПК. Да куда-то исчез. И сам не появляется, и из, и из его группы никто на связь не выходит. А мне эта хреновина нужна именно сейчас. Я бы и сам смотался или вон авоську отправил бы. Только бы, как на зло в ближайшее время должны тут торчать. Может, у тебя выйдет притащить мне этот КПК? Ну, чё, давай. Можно? Где я могу найти это свежака? Где его найти? Это уж черт его знает. Он человек вольный. Но лагерь его как югу отсюда, за цистернами и горой хлама. Если сужак там, скажи ему, что ты от дикого напа. Ну а если даже его и не будет, ты залезь к нему в ящик для инструментов. Там под вторым дном должен лежать тот самый КПК. Под мою ответственность запомнил? Так. Знаешь, был я в том лагере, ни одной живой души и куча порванных в куча трупов. Ах, мать их тоже. Понимаешь, какая-то хрень по ночам бродит по свалке и нападает на тех, кто плохо вооружен. То есть на нас, диггеров. И главное, никто пока не выжил. Никто не расскажет, кто это и что. Жизнь диггерская, мачеха, недобрая. А, раз такое происходит, тебе уж точно не время себя жалеть. Это верно, ты прав. Так, запомнил, где взять КПК? Запомнил. Вот и гуд. Ящик инструментами, погоди. Это где? А, это я только что здесь был Где, где эти, диггеры были, да? Получается Ну, в принципе, можно смотаться туда чё? Сейчас я пока еще здесь посмотрю Что здесь еще есть я Туда наверх не залазил Понятно Что тут до спящего докапываешься? Здорово, друг А, что, шухер? Блин, перестремал меня Ты что, не видишь, я сплю? Ну, извини, не бывай <смех> <смех> Видать, плохо ему список, что-то ворочается, ворочается Так что, ну, зоне непонятно А, куда можешь меня отвести, хорошо Ну, в принципе Ну, в принципе, good. Здесь со всеми разобрались Посмотрели То и что здесь есть Ляха, погодка еще что-то Не на шутку Погнали, короче, за, за КПК-шкой занять че, че уж то Раз не так далеко, в принципе, да? Сейчас по бурому Сделаем это Он там говорил, какая-то тварь, но, знаешь, под э -э, тварью, вот э -э, когда, когда вот выполняешь, короче, вот эти вот побочные всякие квесты, короче, да, что что в Синях Чернобыля было под тварью, как бы, бляха, и всегда, чаще всего, короче, имеется в виду этот, знаешь, кровосос почему-то. Так, ящик с инструментами. Окей. Погоди, а есть там что-нибудь это? Старый прям один под фальшивым... Блёхо! А! Это этот! Как их называют-то? Бля, Как это? Снорк! Снорк, да, снорк. <смех> Сникес. Окей. Я-то думал, это там кровосос. Кровосос-то помощнее будет, чем вот это, снорки. Хотя снорки тоже, бляха, надо нормально попасть успеть по сноркам. Иначе своими прыжками он заколбасит. Так, кстати, недалеко. Нужно тоже заглянуть. О, о, хорошо. Я заберу все. Ну, в принципе, что? Небольшую денежку подзаработали, наверное, скорее всего, да? Автомат можно убрать. Смотрите, здесь никого нет. Это что? Свобода и сам шастает. Я хотел бинокль посмотреть, ну ладно. Забыл забыл на какую кнопку у меня бинокль, короче. Хрен. Неважно, в принципе. Здорово, брат. Так, насчет свежака. КПК у тебя? Ага, вот, держи. Мужик, ты меня просто спас. Вот, держи за труды. Так, сейчас глянем. Черт, только полторы штуки. Видно, за последний заказ мы не заплатили. Так, понимаешь, мы со свежаком светло ему память использовали этот КПК, чтобы деньги друг другу передавать. Так вот, мне сейчас позарился, нужны финансы. А свежак так и не смог собрать, сколько обещал. Теперь надо где-то достать еще две штуки. А я уже и так выскреб все, что мог. Так Он мне патроны дал. 9-19, которые мне нахрен не нужны. И казак. А, бывает жизнь огорчения. Хотя, постой, есть у меня одна вещь. Классный медкомплект. Я на него пока не нашел покупателя. Может, он тебя заинтересует? Я вообще хотел его продать за три куска, но раз уж такие дела, отдам тебе за два. Что скажешь? Медкомплект. Бляха. А что у него за... это за медкомплект? В принципе... А, как, погоди Сколько у меня бабла? 38 Местным людям мое почтение 2000 мне погода не сделать А, всего за 2000 Я бы и дешевле отдал, только мне никак меньше двух штук нужно Купишь? Медкоплект за 2000? Ладно, давай пригодится Мужик, ты меня знаешь, как выручил Вот твой медкоплект. Научная аптечка а, знаешь, эээ, э, черт с ней, с, с конспирацией Может и я глупо поступаю, только мне кажется, можно тебе доверять Понимаешь, этих двух кусков мне не хватает на покупку партии оружия у контрабандиста Теперь я хоть как-то смогу вооружить своих ребят Ага, а при чем тут доверие? Дело в том, что авось как раз сейчас отправляется на встречу с контрабандистами Если бы у него были эти две тысячи, он смог бы э, не просто застолбить для нас эти ст стволы а сразу их забрать. В общем, я прошу тебя, отнесите эти деньги авоськи Вот координаты места встречи, а сейчас маякну ему, чтобы я дождался. Ну ты все равно поторопись, лады. Окей, лады. Хорошо, если я в тебя не ошибаюсь. А, не ошибся. Спасибо заранее. Ну давай пока. Не за что. Ч там? Принести о войске 2000 Это вот сюда? В принципе, тоже Привет. недалеко. И как раз смотри, а в обрезке трубы там есть флешка это. Здорово, брат. Бляха. Ну пойдем. Поможем. Брату сталкеру. Вон авоська, походу, стоит, да? А, в смысле? Это не овоська. Бля, войска. Красный. Помогает. А, войска. А, бандит, поэтому и красный. Ну ладно. Бабки у него, пацаны! Бляха! Собака, я, я, когда, я когда увидел вот это, то, что он красный, я так, бляха, я подозревал, что какая-то жопа. Лях и гранаты опять Я замочил Ну как, сдох он, гаденыш этот Ты глянь, может у него есть что важное Готов Сейчас гляну, погоди Готов Так, по-моему еще один, да, если по барадару я не ошибаюсь, еще один Леха Все, готово Отлично Так, а сейчас флешку сразу заберу Пуски трубы, он говорил В этой? хорошо, так радиация немножко наглотался, так, бляха патронов что-то маловато у меня осталось от этого, а, ну хотя он меня обычные, это у меня мало осталось, так хорошо, так, хорошо. Бинты, бинты это хорошо, бинты пригодятся Хорошо Ты я смотрел? <смех> лапище такая Так, а последние записи так -с. Ага. есть есть координаты схрона с оружием сейчас своих ребят туда отправлю а пока иди ко мне разговор есть с глазу на глаз окей поговори с диким напрям леха такой мутный челочек какой-то хрень меня втянул в, в авантюру свою Хотел, вот хотел помочь просто брату Сталкеру, короче, да. С делами. Он меня втянул в какую-то авантюру просто. Вот так и доверяй. Привет, наемник. Принес пока контрабандиста. Спасибо. Блин, наверняка же Контрабандиста сам авоська и издал. Эх, вот и верь людям после такого. А Оська ведь сам в концлагере сидел. А -а -а, все равно. Куриный интерес сильнее оказался Ладно, это все в прошлом, как и сам Авоська Кстати, мои ребята уже забрали оружие из Хрона Оружие для атаки концлагеря Думаю, теперь я могу рассказать тебе об этом А, понятно, да? Теперь они что, в концлагерь туда отправятся, что ли? Где вот стоянка, помните, да? Так, КПК, как патроны, дротик Ну ладно только учти, я уже освободил диггеров из концлагеря. А, вот так, да? Слушай, мужик, жизнь не такая плохая штука. Чудо, все время то повторяешь, что жизнь плохая штука. Бывает. Окей, бывает. Ладно, друзья, так с этим мы с вами разобрались, в принципе, да? Так, граната, обляхай, это же мой скром. Граната, так, две, да? Водку я вот так выбираю Так, научную аптечку оставляю Надо флешку кому-то отнести я, я, я не помню, кому это надо Так а -а -а -а -а. Это И что за патроны Эти, Мне не нужны патроны на на патрон. Так Контролер, Ну, в принципе, да, все, посмотри, все в, в принципе, все Ну, посидим у костряка Выпьем водочки Колбасочкой закусим Вот, и видос у меня, короче, подошел к концу Вот, отправимся В следующей серии, значит Куда мы отправимся с вами? Здесь мы посмотрели, здесь мы были Так с это все Ага, ага, флешку я забрал Я не знаю, надо вспомнить, кому мне Эту флешку надо отнести, вот Возможно, в следующей серии мы отнесем флешку Вот, и, короче Отправимся Куда, в темную долину, да? Темную долину. Отправимся. Там уже будем решать, что куда и попрем. Вот. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся в инстаграм, комментируем. Делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.